Всем привет, друзья! Это видео для обладателей мультимедийных систем TI's версии S-Pro без префикса Plus. Снято оно было примерно год назад, когда такая мультимедиа у меня была установлена. Сейчас у меня уже обновленная версия CC2 Plus, прошитая под CC3. Это видео, друзья, я откладывал очень долго, с того года, но многие из вас в комментариях меня постоянно спрашивают, а как нам прошить обычную S-Pro под CC2? и Не модифицированной прошивкой, а именно официальной прошивкой. Так вот, друзья, это видео как раз я снимал для вас, как прошить именно официальной прошивкой. Правда, она 31 октября 2020 года. В 2021 году еще пока не появилось деактивированных прошивок, поэтому рекомендую к установке именно от 31.10.2020. Так вот, друзья, присаживайтесь поудобнее и смотрите данную видеоинструкцию. В этом видео вам подробно расскажу, как поставить прошивку на nice ISPro cc2 не модифицированную соответственно обычную чистую прошивку но с возможностью ее деактивации то есть мы накатываем сюда прошивку оригинальную скачанную с официального сайта cc2 тя ру и устанавливаем сейчас я вам все подробно покажу здесь у меня на флешке уже находятся файлы прошивки они как раз нам потребуются. И еще один очень важный момент, друзья, очень важный. Для того, чтобы деактивировать прошивку, вам нужно скачать с формы FOPDA или по той ссылке, которую я оставлю в описании, специальный патч, который снимает с нее активацию. То есть, когда вы установите, деактивируете, соответственно, окно с просьбой активировать, связаться с поддержкой или продавцом, оно исчезнет. Итак, друзья, давайте начнем Как я и говорил, файлы прошивки скачаны Также я скачал а, сам патч Он у меня находится здесь Так вот, он сразу говорю, патч на крайнюю прошивку от 31 октября Подходит от а, июльской прошивки Мы его сейчас распаковываем Два паковываем Так давайте в эту же папку там у нас находится один файл all up pkg но этим мы займемся потом сейчас нам самое главное накатить саму прошивку флешка у меня стоит я уже туда все скину Итак, друзья вытаскиваем флешку и обратно ее засовываем и ждем окна с подтверждением Так, все, нажимаем старт и поехали! Итак, все готово. Вынимаем нашу флешку и ждем первого запуска. Итак, видим, прошивка загрузилась, и вышло окно с активацией. Свяжитесь с продавцом. Итак, все понятно. Теперь будем ставить патч, как я вам и говорил. Так, окно. Я пока убрал временно. Заходим в проводник в диспетчер файлов. Вставлена наша флеш-карта. С нее, значит, удаляем все файлы, кроме lsec6521update. Оставляем только этот файл один. Все остальное с флешки мы удаляем. И теперь скачанный наш патч, распакованный. Вот он у нас. Берем здесь один файл All Up PKG. Копируем его. Переходим в флешку. Вставляем. Все. Патч у нас записан на флеш-карту. Опять вытаскиваем и вставляем обратно. Ждем, нажимаем старт. Так. все, мы видим, что процедура установки патча прошла успешно. Вытаскиваем нашу флешку. Итак, мы видим, загрузился главный экран. И окно активации у нас пропало. Все работает, все отлично. Так что вот таким вот образом, друзья, можно использовать патч для деактивации официальной прошивки еще раз напомню, что это обычная прошивка, не модифицированная, а скачанная с официального сайта Соответственно, мы получаем обычную стоковую прошивку, просто пропатченную Ну что, друзья, надеюсь, я вам подробно показал, как прошить TIS S Pro на версию CC2+, прошивка 31.10.2020 И деактивировать ее Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете написать комментарий под этим видео, либо написать мне ВКонтакте Я с радостью отвечу на все ваши вопросы ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах. Всем пока.